Всем привет, с вами Бакумин Антон, и в этом уроке мы разберемся, как сделать эффект смазывания на фоне. Он называется Circle Pixel Stretch Effect. Данным эффектом можно неплохо оформить вашу фотографию или обложку журнала. Итак, давайте начнем. Заходим в Photoshop и нажимаем сочетание клавиш Ctrl-N. Далее задаем ширину и высоту нашего документа 1000 на 1000 пикселей. Далее нажимаем файл, открыть и открываем наше фото. Фото может быть совершенно любое. Это может быть модель из интернета, как у меня. Или же это ваше личное фото. Оно должно быть вырезано с фона. То есть сзади не должно быть ничего белого, кроме самой модели. Теперь. Обычным перетягиваем перетягиванием с документа на документ мы перетягиваем нашу модель и центруем ее посередине. Далее, надо создать новый слой. В слоях нажимаем вот на эту кнопочку и перетягиваем его под фото. Нажимаем правой кнопкой мыши по слою и нажимаем преобразовать в смарт-объект. Выбираем снова фотографию нашей модели. На панели инструментов выбираем Область. Горизонтальная строка. И нажимаем на нашу модель. Нам нужно выбрать область на фотографии, где нету пробела. Допустим, вот в этом месте от тела до руки имеется пробел. И он будет скопирован. Нам надо выбрать повыше, вот здесь. Нажимаем Ctrl-C. Теперь два раза щелкаем по миниатюре созданного ранее смарт-объекта. И нажимаем ОК. OK. Нажимаем Ctrl-V, вставилась наша линия. Нажимаем Ctrl-T, поворачиваем ее на 90 градусов, зажимаем клавишу Alt и растягиваем ее в стороны. Нажимаем Enter и нажимаем Ctrl-S, чтобы сохранить наш результат. Переходим обратно на основной документ. Так, Давайте снимем выделение, нажав клавишу Ctrl-D. Как видите, все, что мы сделали в смарт-объекте, появилось в нашем основном документе. Теперь надо сделать так, чтобы данная линия стала идти по кругу. Для этого заходим в фильтр, искажения, полярные координаты. Давайте отдалим чуть-чуть. Итак, нажимаем ОК. OK. Так, у меня вот здесь вот есть какой-то белый пробел, его надо убрать, поэтому Ctrl-Z... Заходим в наш слой. И, как видите, я дотянул не до конца. Поэтому Ctrl-T и дотягиваем до конца. Так. Нажимаем Enter. Так, и теперь ее надо чуть-чуть еще здесь растянуть вниз. Enter. И Ctrl-S снова. Так, снова фильтр, искажение полярные координаты. Нажимаем ОК. OK. Как видите, на фоне сзади у нас есть пробелы, то есть есть центр вот этот пустой, его нужно убрать. И плюсом у нас еще от ноги есть пространство, которое я бы тоже хотел убрать. Для этого мы снова нажимаем Ctrl Z, заходим в редактирование и растягиваем вверх, чуть-чуть вверх и снизу чуть-чуть убираем. Снова сохраняем и заходим. Пробуем снова повторить. Теперь, когда мы растянули чуть-чуть, получается, в документе нашу линию а, вверх, у нас пропал центр, то есть он стал меньше. И когда мы снизу ее подняли, она поднялась как раз к нашей ноге. Теперь нужно убрать лишнее, которое нам не нужно. Для этого мы... Под слоями нажимаем на маску, вот она, конечно, при выбранном нашем круге. Выбираем кисть, смотрим, чтобы вот тут стоял черный цвет, и начинаем стирать. Итак, мы стерли лишнее. Прекрасно, теперь нужно выполнить еще пару простых действий. Для начала давайте поработаем с фоном. Разблокируем его, щелкнув на замочек. Два раза, щелкнув на слой, откроем его редактирование. И настроим градиент. Итак, так, у меня стоит линейный. Давайте поставим радиальный. И сделаем инверсию. То есть нам надо, чтобы к центру было белое, а по бокам было серое. Так, вот так вот. Хорошо, с фоном разобрались. Теперь, для большей реалистичности нам надо добавить теней. Создаем еще один слой, выбираем фигуру эллипс и давайте создадим тень под ногами нашей модели. Поэтому просто растянем эллипс. Так, но сейчас она выглядит нереалистично. Для этого заходим в фильтр, размытие, размытие по гаусу, и да, преобразовать смарт-объект. Ну, примерно радиус 15.3, да, 15.3 где-то оставим. Окей. Okay. Теперь под ногами модели есть тень. Чуть-чуть ее, наверное, попрозрачнее сделаем. Где-то 60. Хорошо. Теперь нужно добавить тень за моделью. Для этого создаем еще один слой. Приближаем. Берем кисть, нажав клавишу B на клавиатуре, английскую B. И прорисовываем... Замечательно. Теперь заходим снова в фильтр, размытие, размытие по гауссу и чуть-чуть, ну примерно вот так оставим. Окей, замечательно. Вот и получился наш stretch-эффект. Больше здесь нечего делать, здесь можно добавить текст или еще что-то. Итак. Если вам понравился урок, ставьте лайки, пишите комментарии, если что-то было непонятно, или вы хотите, чтобы я раскрыл какие-то другие темы в фотошоп или иллюстратор. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание, всем пока.